Всем привет, с вами Макс Риск, мы начинаем матч, смотрите, слева от вас в углу YouTube, ВК, справа от вас телефон, батарейка там, смотрите, насколько там всем интернет, всякое, ну что ж, продолжим ли как, Думаете? Кстати, подпишитесь на канал Макс Риск, он очень хороший, с закрепленным этому комментарием вы можете найти тикток, Лайка на социальной сети на классники и все в этом духе потом да я хочешь хочу вам показать наши спонсор ну что он реально классный, может давайте покажу и все Ну, к она макс риск он снимает мультфильмы очень даже классно вышло, слушайте, мне понравилось поэтому вам приятным просмотром мы продолжаем конечно Окей, в принципе так, подожди. Сейчас корто блин. Случайно, блин. Брав, бро, бро. бро. О. Сам, давай, закрываем. Так, давай, матч. О, Украина, Украина. Хе. Да и эти блин украинцы, да? Россия, не как это вот, как там мы. Как и как там. В общем, Украина против а, Корейских. людей. Да, подожди, ты да я экран блин хочу меньше, достал мне что что Так, я готов, ошибку А, а выбираю героя? на Этот герой уже был выбран. Пожалуйста, выбери Бесплатно. А, любого выбрать? Вот этого красавчика. Oh, О, Это Да прикольный чувак. Затоптись. А что он умеет? <свист> Блин, а что <шо> он умеет? <свист> Все украинцы берут. <свист> О, красный вот этот чувак тоже прекрасно. Я такой синий. Бля! Макс Риск, ютубер, есть на канал сейчас. Макс Риск порвет сейчас. Стоя. Да это мой напарник Так, это нас... Ой, я таки на знаю, орках кто-то выберет. Так, дама, ага. Валар. Я игру Альфа. Он выбрал, выбрал Сабер. Украина. <свист> вроде в корейский. <свист> Перевод! Я выберу сюда, потому что будет прикольнее. Ну, один на один вообще там. Так. Что, блин? Из Что это такое за летающий? Есть супер непонятный язык. <с> Ладно. Так, наши башни. Вот что там, что на центре 100 секунд, что добить там всяком. А что это такое, кстати? Ближний бой? Не понял. Что это такое, арена? реально какой-то бой я могу его вырубить отлично я хороший кстати воин да хороший воин чуть такой в английском а регенерашations регенерайшнс крутая штука мне нравится знаете может по центру пойдем реально мне нравится герой М -м, сейчас за этого нажмем ага. Капец, мне нравится игра. Почему вы сразу не сказали, что он топчик Чуть такое. мэнджиком занимается лишь обмен. Я по Барону бью, потому что мне ближний бой сейчас. Это логичность. Я это взять буду. Что значит Б, а, мистер? Давай. лешек в английском что это такое Как играть я не все прокачалась на прокачаем скорость хочу будет быть еще быстрее значит мы должны по поводу программе так идти ну, вроде я понял как играть теперь, теперь я, ре я реально стану топ-1 кстати я бы хотел на канале залить ролик на канале зуба но думаю ладно и английская они в шоке да а такого еще в вырубы меня убил Ну я прекрасный воин кстати счетчиков она у, у нас больше счетчиков сюда потому что тут будет интересен игра какая еще можно кстати по больше по проиграть будет плохо конечно. тут какие-то мутанты интерес зачем зачем им нужны кстати интересно хорошо будет или нет кстати прикольно тут пушки как я понимаю что значит b английская ты получишь какой-то цены за цену, А, зато прокачался, да, в принципе. Да. <соцентрический кодосец> как я убил его? Не знаю, зачем точку ставить? Сейчас, блин, захватим, да, нормально все. Опять оля, прокачался. Но громкость просто не такая громко что я в шоке. такой значит на на базу чтоб зарегенерироваться? регенерироваться так чего сразу не сказали Классная тема а то я так буду умирать сушки не но ну, на не умирать да как понимаю о через сани они сейчас просто парализованы но ну, некоторые там буквально да, он основном, что новичок, но я мастер в своем деле, не образом. Побеждаем всех. И, кстати, достаточно уже переборным, как я так понимаю, да? О, это регенерашн был? Класс, thank you very Какому нам бить нужно, На базу. Б, давай. О, возвращение. А что нужно возвращения? Чтоб я просто покажил? И чтобы были больше хпшки? Ну, прекрасно. Пушки, кстати, и у солдата мне нравятся. Угу. Мегаубийство. Смотришь, блин, мега -кил. Так Это я должен быть занят... занять это место. Ну ладно, вместо... вместо уступлю, да? Так, сейчас его убью, он даст не опытом Классная тема, кстати, получать опыт от некоторых воинов. Я прям ниндзя, это как брау еще. Вау, шикарно. Уж все же реально подкопить и выйти потом в конце. Не ну восьмой ре... уровень, честность. Чего тут крутой? Блин, а? Не, там мой будет босс. Хочу прокачаться, но тоже какого-то уровня там до 8 например а можно Крал, классно качаться два прокачаем эту штуку эту штуку чаем всех избимаем нормально стрельно о точно базу нужно уничтожать точно забыл про него ой я 8 к то есть не важно подать на этих мелких нужно подать на центр да Это же глава просто главная миссия у нас тут, кстати. Все, Макс риск победил. Вот, что, друзья, реально классная игра, мне понравилось Просто, ой, хорошо, душа. Эй, где Макс риск? Ой, герой я. Ха. Или, или все герои? Ах, классно, не просто, ой, а еще одну. Игру. Где я? Я девятый. А, вот я восьмой, 5.5 Лайки ставим, мне все. Лайки ставьте. Да, ставьте ставьте лайки, я потом вам за сделал. Мне Кажется, никто за меня не дал, поэтому я пропустил, да? Да, кто? Вау, чуть нажмите здесь, чтобы поиспользовать его очки и заработать нового героя. Ну Но зачем, Анна? Она круче, чем мой персонаж. А вон, кстати, вон. Потому что он умеет? Вот этот чувак. Вот этого сейчас, дайте мне этого. Наверное, дороже. Или то, что у меня есть, что я буду использовать, да? Ну, такое бывает вот украинец М -м -м япония польша польша польша китай так от код странит не одности вот. польша китай вроде алба из онлайн привет алма онлайн я не пиком посмотришь можно кстати скрин сделать с тобой ну как то вот, вот подписчики можно мне на аватарочку найти. YouTube сделать это так и вижу что реально украинцы еще такой вот ход вот этот чувак тоже сойдет блин офигенно мне бы такую превьюшку как-то пожалуйста как мне это сделать ну просто не аватарка не классная старая не пойму что какую делаю ролики стримы я не буду потому что мало подписчиков зачем стрим процент кого? что-то сто Ха, у него больше пока пропускают. Ну, купил, купил все же. Все же мне нравится эта штука. Секунд, да зачем, Макс Случайность. Скорость прокачаем. Опыт дай тут пишет нам. Да. Что-то... Эй, эй, эй, что это такое? А как, твою мать? Какую? А, <соценно> <соценно> Эй. А все видели, да? Как понимаю? Он проигрыш уже. телепортируется. Так, откуда я знаю, трени... нужно тренироваться с кем-то, да? Эй, чувак, он не Не, плохо относится ко мне. Что делать? Тренироваться с тобой? А с кем еще, да? либо зарабатывать за убийство, да? А что если буду убивать это босса, маленького Он даст что-то мне? Ничего не дал Поможет он мне, кстати, да, воем поможет мне. О, вот, как я понял. А, нормально. Ну как, блин? Ладно. Сентер говоришь. Ну, я еще не привык играть, поэтому ясно. 3-2. я порыграл, поэтому... Да, блин, я проигрываю чаще, чем выиграл, да? Нужно... Вот этого. Блин, реально сильный на да? минус минус второй ну что макс рис дабл кил сделал не понял это реально дабл был макс рис ой. твою мать какой не робот убивает можно просто килл нужно делать на да? ч цели не сказали ладно попадем. пойдем по центру ой подожди. Прекрасно. Так, мелких нужно убивать, почему бы нет. Уже дают такие опыты классные Оба нахуй такой. Робот. Эй, робот. Алпа 2 anonym chest. 2 пацан. Тихо, куда бежал? Так, блин, иди сюда. Будем как-то убить вот этого шука. Во, отлично. Все, все, все, это класс, конечно. Все, деньровочка сделана и все, да? На, блин. Кстати, мы вот такую штуку делать, да? Все, давай, телепорт. Привет, чувак. Может, два plb потому что, да, на он Хорош, так скажем. Че это такое? Бегун какой-то? слишком сильный, не знаю. О, спасибо за прокачку. Так, ну, берем щит. Почему нет? Да. Ай, и с рекеном больно бьют, да? Бой с рекеном еще. Надо, сейчас вырубать. Так, давай войдем как-то. С рекеном больно бьют. Эй, чувак, я тебе прокачана. Не, не сюда, чувак. Мозг гайс. Да, минус 2х сразу в городе. Ну, я вообще красавчик. Еще минус. Типа, что это такое? Чувак, что, что такое, блядь? Да, блин, что это у такое? Рассказывай, блядь. Что такое, да, с игрой? Он, сыграй, сыграй, не против. Ага. Name, он меня увидел, блядь, он... Йо, дрянь, они меня видели, Они меня все видели. Отступаем. Ааа, тикать. А, -а, -а, -ти. а ч этот силач, блин, мне напал, блин. А. Как там? А. Не хочется тратить хп-шки. Мне нравится игра слушайте. Чё это такое? Это что-то было такое? скорость. А, это, а, это я. Чё, ко мне, мне приходит? Кстати, хочу новую функцию открыть. Можно как-то? добыть будете кого-то. А, это напоминание, да? Да че это мой друг? Блин, никак не прокачаюсь так. О, скорялка. Так как, как это делать, а? Сморка пасеки. О, что такое? Эй. Блин, я не то клацнул. Так, ну давайте попробуем. Потому что я хочу тебя узнать. способен. Эй, бро, это мой был, Йо. Это тоже был мой kill, да, сюда свалил. Сейчас пойдем, А, можно, кстати, на центр пойти и сломать им все. Я понял. я понял, что вы крутые, все. Ну давай. Тут что, просто кил да? Тут в разные игры, в разные игры. О, что такое? А, это наши. Пошли, пошли, пошли, пошли. пошли собак, ну это... Ну да, так, непонятная штука. Давайте с людьми играть или же кристалл посмотреть. В принципе, да, тренировка, тренировка. Но только я хочу с силочком тренироваться. Я там знаю одного силоча. 2-2. Я хочу с ним. Чувак, год с тобой сражаться. Он, ты самый сильный, как я понимаю. Да, никто не одолеет Вот я твой соперник. Давай. Давай. А -а -а. Какой силой слушать, он прекрасный. Такого я никогда в жизни не видел. Тренировка с ним дает честь ему. Еще один. А что это такое, кстати? Заглужить. Дешево это как бы. Прикольная штука, я ее не использую. Сейчас, ворблю. Ну прекрасно, мне нравится игра. <с> Блин, какие разработчики? Хорошо. Значит, такого не было. На, на, на. на. Так, Ой. Мимо. Мы попали по мне. Так, ну что, будем вырубать? Вы отвлекаете его, я попробую вырубить как-то. Да! вот так друзья тактика не первые а во вторые все ладно заканчивать тактикой покажу в ролики ролике новой тактики всем удачи и пока все что будет написано там я почитаю, может, Прям сейчас прекрасный человек да? вон он кстати маньяк давай сыграем еще более честный и захватывающий матч так это будет такой матч давайте только это сам это такси да согласен так, счетчик. О, рывер. 8.8. Прям рывер Рейсинг. Благодарит вас. О, о, -о красавчики. Друзья, мне все же лайкот. Mm -hmm. Класс. Давай тоже лайкос На, благодарить я. Так, кого я там еще благодарить? Я не помню. до чувака давай. Сердечко. Подписан. А, так это лайкосы ставите Реально? Мне стрелку испоставили. Посмотри популярные события. Ладно, друзья, следующий ролик.